Дорогие друзья, я нахожусь около моста, который соединяет улицу Душенова с музеем под открытым небом. На данный момент этот мост закрыт, и закрыт он был в 2014 году. Поэтому прямо сейчас мы спустимся к мосту, замерим на секундомере, сколько необходимо времени, чтобы пройти по обходной дороге. Зато это хоть красиво выглядит, правда я на голову не Так уже 30 км, примерно половина пройденного моста. И наши измерения закончены. Минута 23. Минута 23 секунды требуется, чтобы перейти этот, эту балку по переходу, который находится рядом с нашим мостом. Немножко так потерял. Помимо опор, которые держит этот мост, у него отсутствует вот здесь вот ограждение. И, дорогие друзья, теперь представьте, что вы идете с военного госпиталя по гололеду, подходите вот сюда. Эту деревяшку, которая отваливается, чтобы перелезть через мост. Поскальзываетесь и улетаете здесь. С высоты 10 метров вон туда вниз. Потому что здесь нет ограждения. Предыдущее свое видео по этому мосту я писал без одежды. Сегодня этой ошибки я повторять не буду. Итак, мы в курточке, мы можем начинать. Мы находимся. На этом известном месте это улица Душенова и это улица Моисеева, музей под открытым небом. И это тот самый мост, по которому ровно год назад я снимал свой первый видеоролик, одни, один из первых видеороликов на канал. Итак, давайте посмотрим, что же с этим мостом случилось теперь. В прошлом году, когда я стоял на этом месте и рассказывал про мост, я упомянул, что мост был построен очень давно. Там в свое время находился Дов но это вы и так знаете, а если забыли, то перейдите... По ссылке и посмотрите мой первый видеоролик на эту тему а, мое главное сообщение ко всем людям которые живут здесь было адресовано а, примерно таким образом что а, ходить по этому мосту небезопасно а самое главное что рядом есть обходной маршрут который мы проверили и опытным путем установили что время перехода по этому мосту превышает на 30 секунд ну ладно опять-таки это все есть в том самом видеоролике собственно говоря Наступил тот самый момент, когда этот мост начали разбирать. Сегодня мы поговорим о том, что же может прийти на замену данному объекту. Какой м -м, мост должен стоять на этом участке, чтобы им могли пользоваться люди и пользоваться безопасно. Давайте мы для начала подойдем, посмотрим на руины, а потом поговорим о дальнейших планах на этот видеоролик. Так, мы находимся у руин моста, который совсем недавно еще был, в принципе, целый, но закрыт, из-за того, что ходить по нему было опасно. Давайте взглянем, что же сейчас э, происходит на этом мосту. Его потихоньку разбирают. То есть настил моста снимают э, именно верхнюю часть и отбрасывают в сторону, так, чтобы людям ну, было очень сложно пересечь данный объект сейчас. И, вспоминая обходной путь, который мы снимали год назад, Хочется также добавить, что и этот обходной путь тоже нужно пока что облагораживать, пока отсутствует возможность построить новый объект. Но давайте пофантазируем. Если мы вспомним историю с чертовым мостом, который находится чуть-чуть дальше в городе, который служил переходом между Старым и Новым Полярным, то мы вспомним, что там установили насыпь. Чертов мост с Полярным приобрел свою известность именно благодаря этому названию. А название, в свою очередь, он получил из-за того, что зимой, когда собирался снег и налить, передвигаться по этому объекту было крайне сложно. Этот объект связывал Старый Полярный и Новый Полярный. И именно по этой причине, а также потому, что он был деревянный, быстро прогнивал, его вскоре закрыли. И было принято решение нашей тогдашней властью в начале 2000-х построить вот этот объект, э, насыпь, между Старым и Новым Полярным. Технически все выглядит просто идеально. Насыпь широкая, то есть по ней может двигаться большое количество человек. По ней технически возможен движение автомобилей. Правда, с той и с той стороны стоят знаки пешеходной дорожки. И в принципе на этой насыпе имеется освещение. То есть э, полярную ночь, хотя оно светит не очень ярко, но по нему можно передвигаться и в темное время суток. На чертовом мосту всего этого не было, и очень скоро за отсутствием обслуживания этот деревянный объект развалился и пришел в негодность. Ну, говоря про вот этот насыпь, которая технически мостом не является, так как держится именно на грунте, который был насыпан специально под э -э асфальтную основу, говоря про этот объект, хотелось бы пометить, что именно подобное сооружение мы хотели бы видеть на месте нашего старого деревянного моста, рядом с музей как-то не было. И именно этот проект, опять-таки, спасибо за это за то, за то, за то, Совет Зато.рф за информацию о том, что рассматривается возможность построить здесь наземь. И мне кажется, что это будет самый правильный вариант. Во-первых, давайте вспомним, что здесь должно быть автомобильное движение. Если мы посмотрим на путь дорогу из вот этой зоны улицы Душенова на улицу Моисеева, то вам придется проехать огромный путь. Если мы хотим, чтобы люди смогли попадать в музей без проблем, быстро и на машине, то мы должны предусмотреть здесь возможность установки автомобильного движения. То есть, объект должен быть широкий, чтобы вместить автомобильную дорогу и пешеходные зоны. Также необходима установка освещения, так как ни на обходной дороге, ни на мосту э, освещения нет. По крайней мере, не было последние несколько лет. То есть, э, по этому мосту ходить темновато, поэтому нужно также еще помнить, что мы хотим поставить здесь освещение. Ну и, наверное, последний фактор, то что насыпь будет намного долговечнее, нежели деревянный мост, в отличие от какой-то бетонной или асфальтной конструкции. Давайте посмотрим этот мост поближе. Мы почти подошли к мосту, мы сейчас идем э, к нему с того самого обходного пути, который я показывал вам год назад. Мы почти подошли. Вот он. Друзья, я вам хочу показать чисто, как это выглядит отсюда. Давайте я вам покажу. Вот это, кстати, бетонный блок, который преграждал въезд машинам здесь когда-то раньше. Вот эта часть ограждения. И вот как все выглядит теперь. Вот. Примерно так. То есть сейчас, конечно, по нему можно пройти при очень большом желании. Но если вы не хотите лишиться жизни, то не стоит этого делать. Итак, секундомер на нуле. Старт, пошли. Собственно, здесь даже просыпают, я хочу сказать. Кстати, я знаю, что вы это видите. Ну, вот так и заканчивается мой новый видеоролик про мост. Заканчивается почти целая эпоха, связанная с этим сооружением. Если вы хотите посмотреть, как это сооружение выглядело год назад, какую проблему я поднимал на канале, то можете найти видеоролик, который вышел год назад на моем канале на ютубе. Ну, а я хочу только пожелать, чтобы эта ситуация с мостом разрешилась благополучно. А я, наверное, скажу всем спасибо за просмотр и увидимся в новых видеороликах.